Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства модернизированных ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации ОАК. Министру показали первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160 который 12 января 2022 года совершил первый полет, сказали в пресс-службе. Отмечается, что самолет сохраняет внешний облик, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. ВАК напомнили, что программа воспроизводства самолетов ТУ-160 была развернута по решению президента РФ. Для реализации данной программы был восстановлен уникальный технологический цикл изготовления стратегических ракетоносцев на современной производственной базе. Как отмечается, установка электронно-лучевой сварки Казанского авиационного завода на сегодняшний день является самой большой и мощной в мире. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом РФ и ПАО «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160. На авиазаводе была развернута масштабная программа техперевооружения и реконструкции производственных мощностей. Летно-испытательной базы, значительная часть коллектива прошла дополнительную подготовку Ту-160 является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой стреловидностью крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении, среди летчиков получил прозвище Белый Лебедь. Всем спасибо за просмотр.